Пока я рос, я был худым парнишкой, вроде тех, которых называют селедкой астраханской. Признаю, я полностью осознавал этот факт, что я был худым. В сегодняшнем видео я дам вам пять советов, как использовать одежду, чтобы выглядеть более мускулистым. Я знаю, большинство из вас скажет, «Антонио, тебе следует посоветовать этим парням пойти в тренажерку, есть больше белка, наращивать мышцы, и это решит их проблему». Да, я согласен, это правильный путь. Однако некоторые люди просто такими родились. Может они решили в таком состоянии держать их тело, может их стиль жизни определяет то, как они сейчас выглядят. Но есть случаи, когда худые парни не хотят переставать быть такими. Но они не хотят быть просто длинными, а хотят быть немного подкачанными. Вот о чем сегодняшнее видео. Если у вас небольшой живот или худые руки, вы высокий и худой, и это вам не нравится, может просто худочавый, не обязательно кожа до кости. Вы найдете много полезной информации в этом видео. Первый совет, чтобы выглядеть более подкачанным в одежде, в первую очередь, полюбите рубашки с длинным рукавом. Я говорю как про классические рубашки, лонгсливы, так и про футболки и пола с длинными рукавами. В любом случае, вам нужно носить нечто подобное. Цвет ваших рук должен сочетаться с цветом туловища. Так будет гораздо лучше смотреться, когда все полностью одного цвета, чем когда происходит контраст рук и туловища. Почему? Этот контраст делает ваши руки тоньше. Помимо этого, много полезного у рубашек с длинным рукавом. Например, воротник. Вам также стоит носить вещи с воротником, потому что он делает толще вашу худую шею. Еще здорово, когда есть два кармана на груди, как на моей рубашке. Они помогут увеличить вашу грудь. Если вы сможете найти повседневную рубашку, на которой будут погоны на плечах, это придаст объема в плечах. Все это приносит с собой только одна рубашка с длинным рукавом. Я знаю, многие из вас скажут, «Антонио, я живу в жарком климате, мне приходится ее снимать». Но закатайте рукава? У меня есть целое видео о шикарных способах закатывать рукава. Но также, когда вы закатываете свои рукава, крутой аргумент на фразу «Антонио, ты же сказал, чтобы не было контраста». Круто то, что, когда вы закатываете рукава, вы делаете это не полностью, где-то хватит. Вот, на уровне предплечья. Это не самый лучший мой подворот, но надеюсь, что идею вы уловили. Вот видите, я не зашел выше локтя. Таким образом, верхнюю часть руки я даже сделал больше. И это сделает ваш вид только лучше, когда вы решите закатать рукав. Второй совет – увеличьте свою грудь и плечи. Я уже рассказал про рубашки с двумя карманами на груди, с погонами на плечах, но есть одна вещь, которая принесет больше всего ништяков – куртка. Начните носить спортивный пиджак, классический пиджак, блейзер, джинсовую куртку, вельветовую куртку, сделанная из жесткого тяжелого материала. В этих случаях немедленно увеличатся ваши плечи. Почему так происходит? Придает вашим плечам объем здесь. Также, если пошив сделан под вас, когда вы застегнетесь, ваша талия станет туже, и, следовательно, акцент перейдет на грудь. Увеличьте вверх, и будете выглядеть более мускулистым. Третий совет, как выглядеть более мускулистым в одежде. Научитесь надевать одно под другое. Господа, начнем с нижнего белья. Ripped T-Tainy. Они делают изумительные футболки. Очень рекомендую. Подберите такую, чтобы круто на вас сидела. А сверху наденьте рубашку, о которой я говорил в первом пункте. Рубашки с длинным рукавом, пола, может быть какая-то повседневная. И когда вы будете наслаивать одежду... Вы можете ходить без двойных карманов на груди. Определенно можно избавиться от погонов, потому что тут мы уже добавляем третий слой. И это ваш свитер. Тут тоже большое разнообразие, но что делает свитер идеальным, чтобы надеть сверху рубашки, так это легкий кишемир, или шерсть, или хлопок, или лен. Внешний вид одежды должен быть правильным, когда вы худой парень. Особенно, когда вы наслаиваете одежду. Вот чего вам нужно бояться. Так это одежда, которая неправильно сидит. Это не сделает вас больше. Вы будете выглядеть так, будто вы донашиваете вещи за своим старшим братом, а это сделает вас даже более худощавым. Что ж, здесь мы должны уяснить, что третьим слоем нужно носить легкий кашемир, легкие свитера, так вы даже сможете надеть сверху пиджак. Так получается уже четвертый слой. Круто здесь то, что если вам станет жарко, вы сможете раздеться, но благодаря этим вещам, которые образуют эти слои, футболка, воротник, свитер, все это придает видео объема, и эта видимость объема покажет вас более мускулистым. Четвертый совет, господа, как выглядеть более подкачанным. Используйте тяжелые грубые ткани. Тут широкий ассортимент, начинает от денима, можете надеть тяжелые грубые джинсы, может и джинсовую куртку, подобные вещи делают тело больше также когда захотите присмотреть пиджак приглянитесь к твиду, на фланель когда речь идет о штанах у всех у них грубая поверхность что работает почти как 3d эффект что-то нечеткое, пока вы не подойдете совсем близко и чуть ли не соприкоснетесь опять же эти ткани придают объем и ощущение завершенности всему наряду вам также стоит приглянуться к вельвету у него есть и структура он и прибавит объема вашим ногам и если вы высокий худой парнишка это для вас а если вы низкий худой парень это будет великолепно таким образом у вас появляется больше массы в области ног вы также можете надеть вельветовый пиджак что касается рубашек стоит присмотреть какой-нибудь с мелким текстурным рисунком или обычный сплошной рисунок но фланелевой или подобной волной пятый совет чтобы выглядеть более мускулистым в одежде узнаете свои линии если у вас большое туловище вам необходимо избегать горизонтальных линий но если вы худой парень возьмите на вооружение что горизонтальные линии делают на вас взгляд более широким. Удостоверьтесь, что вы применяете их в ключевых областях. Это не будет иметь большого эффекта на туловище, если это только контрастный ремень. Скорее, это будет недостаточно для вас. Но другое дело, здесь горизонтальные линии на груди, или в области плеч. Что-то подобное, что привлекает внимание здесь, это будет отлично. Несколько главных вещей, которые вам помогут. Свитеры. Можете найти такие, у которых линии идут по грудной клетке. У меня есть свитер с кельтскими узорами на груди и руках, он заметно делает меня больше в правильных местах. На некоторых свитерах есть рисунок на плечах, подобное вы можете увидеть на некоторых видах пиджаков, в том числе и курток. У меня есть кожаная куртка от Джейли Рока, шикарная куртка к тому же. Так у нее на плечах своеобразный рисунок с контрастными швами. Все эти линии, идущие горизонтально, увеличивают ваше тело, хотя физически это не делает вас больше. Вы смотритесь шире. Вот чего мы добиваемся. Что еще нужно знать о линиях, друзья? Это V. Выбирайте свитеры с V-образным вырезом, футболки. Все вещи, формирующие V. Когда вы надеваете куртку, спортивный пиджак, пиджак на двух пуговицах, как здесь, думайте о букве V. Такая форма единственная для накачанных мужчин. Это формирует образ, что ваши плечи гораздо шире, чем бедра. Все подобное вы должны уметь применять к своей одежде, чтобы выглядеть более мускулистым. Надеюсь, вы получили удовольствие от этого видео. Но в этом видео просто информация. Я хочу, чтобы вы, друзья, пошли и действовали. Посетите мою бесплатную группу Facebook. В этой группе парни выкладывают свои истории, делятся своими достижениями, говорят о том, что делать, как это нужно делать как они достигают своих целей. И еще, чем я хочу поделиться с вами, это мои премиум-курсы. Причина, по которой я их продаю, вот вы можете найти всю эту информацию, собрать ее вместе, потратить, возможно, часов сто, просто чтобы собрать ее вместе. Но я создал эти премиум-курсы, потому что я поместил всю информацию в удобном для людей формате. Помимо этого, я обнаружил, если человек потратит немного денег, вероятнее, что он начнет действовать, следовать всем урокам, которые пересматриваются. Я хочу, чтобы вы решились и стали таким мужчиной, каким вы хотите быть. Увидимся в следующем видео.